И в конце выпуска о спорте в краевых футбольных турнирах наступила кратковременная пауза. Она связана с традиционными августовскими каникулами футболистов. На перерыв геленджикский «Спартак» и его дубль уходят лидерами сезона. И если дубль «Спартака», выступающий в турнире на Кубок губернатора на протяжении всего отборочного цикла, занимал первое место в своей турнирной таблице, то остальной состав возглавил чемпионат высшей лиги края по результатам последнего тура. С игроками обеих команд встретился мэр города Виктор Хрестин и члены городского футбольного клуба «Спартак». В прошлом году геленджичане, как известно, стали чемпионами Краснодарского края. Отличная игра наших футболистов вселяет уверенность в их успешное выступление в текущем сезоне, подчеркнули участники встречи. Глава и члены клуба пожелали ребятам и дальше не сходить занимаемых позиций. Со своей стороны клуб обещал и впредь выполнять все свои обязательства. Задача одна – достойно выступить на аренах края. Помимо этого на встрече говорили и о развитии спорта в Геленджике. Глава рассказал, как проходят работы по строительству вейте, наверное, нового вейте. стадиона в микрорайоне вейте. северный мы не стоим на месте что касается развития спорта в ближайшее время уверенность есть застройщиков нового стадиона что они нам в октябре месяце сдадут стадион темпы строительства идут достаточно активные кроме да. того рядом с этим стадионом мы будем но ну, уже не в этом году а в следующем году строить э, искусственное поле с искусственным покрытием для того чтобы можно было там тренироваться ну наверное проводить вот это, зимние все наши чемпионаты Кроме того, рядом с этим стадионом будет парковка где-то на 500 единиц автотранспорта. В перспективе комплекс «Атлант» будет включать в себя и другие спортивные объекты. Плавательные бассейны, ледовый дворец, волейбольные и баскетбольные площадки, боксерские ринги. Футболисты предложили в будущем комплексе создать музей спортивной славы геленджичан. Виктор Христин идею поддержал. Звучали во время встречи и другие предложения по дальнейшему развитию спорта и поддержке успешно выступающих команд. Итак, краевой чемпионат взял паузу до конца месяца. Но 10 августа в рамках празднования Дня физкультурника наши футболисты вновь выйдут на поле. В этот день в 19 часов на городском стадионе «Дубль Спартака» проведет товарищеский матч с командой ветеранов спорта «Геленджика». Oh,